кончен, окончен, время наступило. Отсчет окончен, время наступило. Ты в трепете пред Господом стоишь, и стрелки на часах бегут неумолимо? Ты должен отвечать, но ты молчишь. Такой простой вопрос, и смысл понятен, Что сделал ты? И как ты в теле жил, как шел земным путем, Другим ли был приятен, себе ли угождал, Иль Господу служил. Но ты молчишь, не зная, что ответить, От страха скованы твои уста. Господь лишь смотрит с жалостью и болью, Но в сердце у тебя звучат Его слова. «Мой сын, где был ты, когда я в тебе нуждался, когда мысль духа в сердце посылал, а ты молчал, а где-то, может, и терзался, но продолжал в заботах ты свои дела? Болел я, ждал тебя, но ты был занят, я жаждал». Но ты в это время отдыхал, Я нах был, с дома к дому я скитался, Но ты мне двери не открыл и не позвал. Любил тебя мой сын до да боли в сердце, И так хотел общение с тобой тиши, Но ты спешил, бежал, и ни минуты ты не заботился, Что лучше для души. Для плоти много ты собрал здесь урожая, и житницам твоим уж не уместить всего, но ну, а душа, душа твоя без слова угасала, ты не питал ее от духа моего. Ты, пробуждаясь пять минут в молитве, просил благословения на весь день. И дальше шел ты на сражения и битвы, И много раз урон и поражение терпел. Ты, открывая мое слово, забывал все, Ведь почву сердца своего не удобрял, Не поливал ее любовью и терпением. Враг приходил и это слово похищал. Бежал ты в дом молитвы на собрание, а сердце, сердце в это время было далеко. Ты ставил галочку, но не было желания во мне прибыть и слово взращивать мое. Что я тебе не дал? В чем ты нуждался? В твоих скорыпях всегда я близок был». Но ты меня не звал, пусть ты сам скитался, решил, что я как ты, что я тебя забыл. Но я стучал, стучал, не умолкая, Я ждал плодов от твоего труда, Но ты себе служил, себя приподнимая в глазах других, А мне ты не принес. Сегодня, пока время не настало, давайте Богу принесем скорей плоды, те самые, что Дух Святой оставил в слове, плод Духа и плоды Святой Любви плодше духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Аминь.